По, по, по, по линию. По линию. Да не, не мучи да, его. Тихо, тихо, тихо, тихо. Не, не мучи ну, его. Ну все. Он и так там нормально стоит. Вот так, хорошо. Но здесь вообще можно как бы и снять. Здесь можно делать сколько? Да, ну и все, давай, я в карманчик сейчас уберу, чтобы они мне здесь не мешали. А -а -а. вот этот. И все. Здесь можно его. Ну все, давай, начинай, погнали. Анна. Друзья, приветствую, вас снова на канале Сочи ЕДВ, Иван Колосов. Илья Шамшин, друзья. Не забываем подписаться, поставить лайки, колокольчики. Вот вам полностью вся вот эта грядка, вот здесь да. подписываемся, уведомления. А подписывались снизу. Да. снизу, И, да, и самое вот главное, друзья, давайте начнем этот видеообзор. Поставьте, пожалуйста, вот такие вот лайки, ну, нам будет приятно. Да, мы ценим ваши комментарии, ваше внимание и вашу заботу иногда. Друзья, сегодня хочется поговорить о даже О том, горь. что у нас температура Абсолютно. вчера была плюс 18, и сегодня уже у утро. У нас Крещение, да, мы вчера были на Крещение, купались, где мы купались? В Солохауле. Температура да, воздуха купали... была плюс 6 градусов. Там было плюс 6, да, но там горы, не стоит про это забывать. Однозначно в Сочи э, не по-зимнему тепло, да, то, потому что середина января, уже разгар как бы зимы, но тепло, то. видите, в чем одеты. Но дело не в этом, друзья, хочется сейчас обсудить, наверное, топ-5 квартирников, где, э, как говорится, и нашим, и вашим, где и купить, и продать, и заработать, и сдать, и не знаю что, и обменять, и все, вот, вот топ-5, давай, первый квартирник, давай, первый. Где продать, обменять, заселить, заселить. Вот что-то. Самый первый, что -то? да, самый популярный, самый разноцветный, самый высокий, самый панорамный, самые а наравнения. А я даже знаю, как, какой ты скажешь. Да. Где огромный, шикарный бассейн, да? Я угадал? Ну, да. давай, давай тогда начнем. Ладно, давай, давай я. Газой, газовый, газовый. Старенький старичок, но относительно вроде бы новенький, друзья. Но однозначно, что можно купить, продать, сдать, это комплекс раз, два, три центр локация рядом с моремолом и я даже сам сейчас переезжаю в этот раз два три потому что там есть все коммерция покушать аптека магазины набережные прогулочные парковки ну все и там вот знаете это тот комплекс который детские площадки там продается сдается там можно найти квартиру за 9 миллионов перепродается за 9 за 10 за 12 13 20 без разницы это купить, продать в ипотеку, без ипотеки, ну, я считаю, как бы комплекс такой. Да, Мне он нравится. Да, скажу свое мнение насчет раз, два, три. А, знаете, а вообще, ну, по сути, это какая-то сочинская общага. Да, это квартирник, полноценный квартирник, все нормально. Многие по-разному к нему относятся. Почему? Потому что вроде бы что-то и не нравится, вроде бы фасады не то, вроде бы подъезд не то. А, но а рам, на самом рам, деле рам, все туда едут, рам, понимаешь? Вот в сочинских э, реалиях, да, это самый удобный комплекс для жизни, для продажи, для сдачи. Для посуточной, для длительной. Все, что хотите. Да, знаешь, нравится, не нравится, а все туда едут и все, по крайней мере, хотят жить. И я сам лично тоже хочу там жить. О, здрасте. Разве праздничком. Да, я не знаю. Я не знаю что... Да, однозначно комплекс раз-два-три, это прям топ-1 топ да, из самых популярных квартирников. Дальше, Ну, друзья, по крайней маме. мере, он популярный. Да. Дальше. Дальше мы плавненько с вами перемещаемся в Дагомес. Жилой комплекс Алея Парк. Мы вчера в прямом эфире об этом разговаривали. И знаете, я не устаю о нем говорить. Это все-таки полноценный бизнес-класс, да, потому что у нас бизнес-классов достаточно много в Сочи, но это больше одно Да, название. блин, и Алия Парк мне тоже нравится. Алия вот парк, хотел бы, да. я быть. Знаешь как, я вот, я тебе так скажу. Я сейчас переезжаю, буду жить в раз-два-три, Приобрету Алиэ парк, в ипотеку Сейчас самую выгодную найду себе вариант И, и будешь лет... платить за черноуху Нет, и я буду потихонечку делать там ремонт А как только ремонт доделаю, я перееду в Алиэпарк Мне очень нравится И, не, знаете, никак вот ни чуточку не смущает Что э, работа находится в центральном районе Сочи Буду ездить до Гамыс На самом деле это переехать горочку 5-7 минут но Дагомыс, вот он прям для жизни. Но опять же, мы смотрим со своей колокольни, да, то есть мы работаем в Сочи, у нас все движуха в Сочи. если рассмотреть вообще в рамках... Я не знаю, всей России, матушки, да, то есть, или там, я не знаю, всего побережье, да, Черного моря, или всего большого Сочи, Однозначно это один из самых достойных объектов. Высота потолков 3,10, про это не стоит забывать. Я прекрасно понимаю, что, может, быть, кому-то это не надо, но когда ты заходишь в квартиру, у тебя потолки чуть выше, чем везде. Слушай, и, значит... Самое главное, главное там, давай, наполняемость. Большая территория, парковки, бассейн, рестораны позоны, что там, там еще? Площадки. отдельное здание стоит, да, там уже выкуплено первый этаж под там стеклянные фасады, однозначно туда зайдет какой-то сетевик, но ну, сто процентов, по-другому Там нет вот это может. стоит такая, как, как ротонда, или как ее там назвать, да? Ну это, наверное, зона отдыха, где лавочки, там скамеечки есть. Да, а, э, нравится в этом комплексе масштаб, то есть это прям вот эти четыре то -то гигантские Гиганты, сада, да. красивые фасады, красивая входная группа. Ладно, все, э, обговорили. Да, еще три, Обустроили. потому что мы сейчас здесь можем растягивать Давай, очень надого. Давай третий. третий. А Сразу, не думая. Третьим мне очень нравится э, тун -тун -тун, Южный парк. Вот ну нравится. Ну давай так. Южный парк это это старший брат архитектора, архитектор, который у нас уже сдан, действующий. Старший брат, да, правильно. Да, это да, да, прям четко старший брат архитектора. Это опять же там, где и купить, и продать, и сдать, и обменять, и я не знаю, что сделать. Выгодная, то есть удобная транспортная развязка. Да. Самое главное. Опять же. Вот то, что мы сейчас говорим, вот эти комплексы, они далеко, может быть, не для каждого, потому что, когда человек приезжает в город Сочи, он хочет купить квартиру, заезжает в Южный парк, и, ну, видит, там, далековато от моря, да. Но, опять же, в рамках Сочи, да, то есть в рамках того, что мы имеем, да, здесь и сейчас однозначно, это один из лучших комплексов, крупная, о, крупная, большая территория, 4 корпусы и не, так, не такой большой квартирный фонд, что очень важно. Но, сам, но самое главное качество отделки, очень качественная отделка. Но Южный парк, да, я бы Южный парк рассмотрел, если бы в Южном парке была бы цена как Олея парк, я бы не задумываясь, поехал ну, бы в Южный парк, но там, skype, если, да, если по-честному сравнивать Южный парк и Олея парк, ну как бы это два новых комплекса, которые сейчас возводятся и вот-вот да ну, ценник у них очень разный. А разные. если бы аллею парк поставить на в локацию Южного я, парка, я вот, бы не задумывал, вот приобрел вообще бы. Две, было там. И насколько я, насколько понимают, это разобрали ну, наверное, бы. Навер наверное, бы, так можно было сделать. Да. Ну, аллея парк он просто недооцененный комплекс. Многие в него ну, не понимают, не верят, еще что-то. Ну, как только вот этот гигант вдоль дороги аллея мол, возведется, там сразу же ценника меньше 10 мы не найдем. Ну, давай так, меньше. Меньше девяти ну, Меньше, 9, меньше, 9. меньше 9 не найдем. Да, отлично. Давай, три комплекса мы обсудили. Угу. Давай четвертого. У нас четвертого. Ты что, проедешь, не проешь? И... Вот. Совсем вовремя он на своем автомобиле здесь. Ну ладно, ничего страшного. Давай насчет четвертого комплекса. Но ну, я думаю, надо вместе как-то подумать. У меня есть мысль что сказать. Слушай, мне вот нравится, знаешь, для жизни, если брать центр Сочи, это Альпийский квартал. Да, я там думаю, сейчас Альпийский квартал, да. Там в какой-то момент цены были в потолке, потом они уперлись, они вышли на чердак, и э, застройщик, как бы, он уже практически сдал вообще весь комплекс сдал придомовую территорию, стилабат заходит сетевик, этот перекресток заходит. Ну и все, и цены потихонечку покатились назад, покатились от собственника, потому что цена там расти уже не будет. Конкуренция большая, людям нужно скидывать Нет, от... слушай, ну там, нет, там цена... на заработанных деньгах, да? Нет, там цена будет расти, она, она в любом случае будет расти, это естественный рост э, стоимости. Я бы даже в Альпийский квартал где поставил бы рядом сразу два-три. Понятно, их нельзя сравнить. Это разные локации, это разные застройщики, это разные разные концепции комплекса. Но в целом, да, опять же в рамках Сочи, ну плюс-минус а, интересно. Тут проезжай здесь, проезжай там. Смотри, давай, Альпийский квартал, он будет всегда сдаваться. Это завокзальный район, всегда. это удобная локация. До ЖД вокзала Адлера идти пешком 5-10 минут через Виадук, перешли через железную дорогу, и вы на Новогинской. Что у нас там, какой-то это торговый центр стоит, как он называется? Ну как на протяжении ЖД вокзала торговый центр? Сан-Сити? Нет, ну и Сан-Сити там тоже есть. А какой там еще торговый центр? Ну, ну, стоит вот этот напротив пальмочки в центре. А, это Цум. А, Цум, ну да. Я просто по торговым центрам не хожу по магазинам, поэтому не знаю. Да, давай теперь определимся с пятым. И местом. давай, пятый, вот самый такой. Давай. Ну, Рейн, раз... ну, у меня есть мысли сказать. но ну, наверное, послушай тебя. Я бы сказал новую заря. Новую заря. А, новая заря. Вот честно скажу, ну я не понимаю новую зарю, поэтому ты говори сам, это твой выбор. А, я новую но... зарю. Мне комплекс относительно нравится. Но... Ну давай, ну что ты ставишь на пятое место? но ну, по вот по-честному. Опять же, чтобы вот все было и ничего нам за это не было. Да. А из стареньких в этот этот Да, в этот список мы не засовываем Сочи парк кислород. Это немножечко другая история. Сочи парк кислород? Ну, кстати, бы, ну да. давай прям, вот давай. Пускай пятый в списке будет северный... Да, Да, Да, да, Весь, вот, Все вот эти два комплекса нас пускай в одну, так скажем, лунку закидываем, и пускай там и будет. Про right? эти комплексы мы вам рассказывали. А, Давай возьмем на... полностью весь информация... быть, да, вот этот северный? Ну... Сочи кислород кислород, это все будет. Да, да, да, все, да. В одну. Ладно, ага. То, что мы сейчас вам озвучили, до 5 комплексов, да, то есть это где купить и продать и перепродать и для жизни, для аренды. Это мы сейчас обратили свое внимание на комплексы, которые новые, которые свежие. Там где есть движуха, однозначно в, в Сочи достаточно комплекс, которые ну, уже давно устоялись. Это там Ривьера, ЖК Ривьера Виктор. То есть их можно перечислить до бесконечности. Мы сейчас прошли сильно по популярным, где можно купить еще достаточно выгодно, можно взять черновушку и сделать там классный ремонт. Черновушку, сделать из нее двушку и еще ее продать. Да, можно да, как-то на 20, как 20 метрах. Там, кстати, есть одна квартира, кислородина, 23 квадратных метра разделена на полноценную одну... Давай так, чтобы друзья понимать, средний чек приобретения квартиры, давай, плюс-минус какой. Ну, друзья, 8, можно... 509, давай, вот я думаю, вот из всех комплексов, которые мы сейчас озвучим... От 7. От 7 можно найти. Это если рассматривать, мы пошли от Олеа-Парка. Нет, здесь надо среднюю сказать. Но среднюю... Ну, ну, ну, 9-10. 9-10. Да. Средняя 10, цена. Средняя цена. И вот во всех Ну, вот Она эти такая получается средь, среднерыночная. Э, самое главное, что во все эти комплексы можно приобрести это все в ипотеку. Ну, все вот эти классические истории все классические истории все что надо все которые все, ваши плюшки можно использовать однозначно в каждом комплексе в среднем э, цена 9 миллионов рублей плюс минус ну там грубо говоря по 3 миллиона в каждую сторону возьмем где-то в плюс где-то в минус В среднем 9 и ну, то есть можно в каждом комплексе из всех вот этих 5 перечисленных рассматривать ну, квартиры давай тогда сейчас э, обратим внимание на что э, что сейчас стоит купить вот лично я из всего списка Казану аллея парк и южный парк Да, да. Это, это те объекты которые аллея парк вырастет однозначно они вырастит. на предсдаче они новые свежие бизнес-классы все там нормально все хорошо и еще какое-то время потребуется чтобы они устоялись это а вот эти движухи с перепродажами ну, плюс-минус подутихли. и народ уже зашел на ремонт на да, да, то есть заселение. понимаешь это это все пять комплексов комплексов где а, есть большая территория есть развитая инфраструктура, Ну это... придомовые территории, автомобильные парки, ну, магазины, все, да, да, да, где все есть, понятно? То есть продумано для жизни, для людей. Да, понятно, что есть а, еще там достаточное количество комплексов, которые относительно свежие, но а, это стоит вот тупо вот там, допустим, одна свечка или один дом, это называется комплекс, хотя это не комплекс, это просто один дом. А придомовой территории, ну, ну, ну ничего, нет этого нет, совсем, нет, когда нет, нас ничего, просят, нет. ребят, снимите, покажите, ну, что там снимать, там придомовой территории нет, просто снять один дом, ну, как бы... Как бы не ни, никак. Как бы никак, как бы вот так. Поэтому, друзья, если вам понравился да, этот весь видеообзор, да, ну вот то, что мы разобрали, пять. Э, ставь комплексов. лайк, ставь дизлайк, ставь коммен... Пиши комментарии. Мы все читаем. И знаете как, активным участникам, активным комментатором мы отправляем подарки. Мага 93 об этом знает. Э, что еще сказать? Будьте с нами. Да, и будьте с нами, будьте счастливы. Ну что еще? С праздником. С праздником. Да. Что еще дополнить? Ну да, пока. Ну самое главное лайки, друзья. Да. И если хотите переехать все-таки в город Сочи, или только думаете, или мечтаете, пишите, звоните, мы вам все-все организуем, сопроводим от А до Я. Все, друзья, давайте, пока. Пока.